Скучали по паркуру на моем канале? Держите. Всем привет! С вами, как всегда, Маша. Сейчас я нахожусь на аккаунте своей подписчицы. Как я тут оказалась? Да, она мне просто неожиданно написала предложение, чтобы я на видео выбрала и купила ей лошадь. Ну, я повода отказывать не видела, то есть я не искала специально людей для этого видео, поэтому, пожалуйста, не пишите мне миллион просьб, снимать видео на ваших аккаунтах. А то у меня весь канал у них будет, вам будет так интересно, что ли, смотреть. Едем смотреть, какие лошади у нашей подписчицы есть, чтобы понять, что именно мы будем покупать, из чего выбирать. Что у нас тут есть? Пейнт Хорс, Араб, Уэлец. Пони Юрвика, Пасафина, Дикий, Луз, Ахалтыкинец, Ахалтыкинец, Старый Пони, Теннесси, Марвари, Старый Шайр, Началка, Фриз и Кучер. Ну, а я не буду долго думать, потому что здесь не хватает самой быстрой лошади в игре на данный момент. И моей подписчице она точно будет полезна. речь шла о першеронах только какую масть купить у меня еще в приложении сейчас есть першерон на этом аккаунте есть все масти ну шаер не совсем полностью вороной поэтому покупаем вороного першерона а эта девочка или девушка знает кто на аккаунте ее соклубницы сидит Сейчас напишет что-нибудь интересное? Ничего не произошло, ну и ладно. «Покупаем лошадь?» Касаемо имени. Кобыл у подписчицы меньше, поэтому выбор мой будет логичен, а может и нет. «Ночная бабочка» сразу сядем я очень надеюсь что моя подписчица не держит ненависть на першеронов я старалась все сделать логично огромное спасибо моей подписчице за предложение снять такое видео а если оно вам понравилось то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!